Добрыми друзьями, как и с представителями университета Канадзава. Также напомним, что вице-президент университета Канадзава Еши Атани принимает участие в первом симпозиуме «Фундаментальная наука и перспективные технологии для устойчивого развития в 21 веке», который проходит в Институте физики КФУ. Анна Глуснова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.